есть какие-то вот со стороны государства пособие или так далее, если вот человек, например, вот приехал, он не открыл ресторан, так вы говорите, а он у кого-то наемный работник, и вот его выгоняют на улицу, есть вот какая-то защита от государства, там, э, пособие по безработице, или вот социальная помощь, как в Германии, есть какие-то такие лифты? Нет, ну, вы имеете в виду для русских? Ну, для не для русских, русских, вообще, для иностранцев, которые... А, нет, ну, конечно, нет, конечно, есть, конечно, есть. Естественно, ну, что имеется в виду? Пособие по безработице, оно небольшое, оно маленькое, оно где-то составляет на сегодняшний день 400 фунтов в месяц, то есть где-то около 100 фунтов в неделю, вот, дальше какие-то вещи, связанные с оплатой жилья. Не все, но частично. частично. Ну, то есть, человека мотивирует, чтобы он шел на работу. То есть, как бы в этом, в этом э, так, такие вещи есть. А да, относительно того, что вот, кстати говоря, одна, кстати, из причин выхода, так сказать, Британии из Евросоюза, было именно то, что им не нравилось вот это вот законодательство, связанное с правами человека в Европе. Потому что здесь могут уволить. Вот пришел, сказал, вы больше не работаете, и человек ушел. Никаких компенсаций, никаких, так сказать, ну, скажем так, вот этих функций, которые связаны с как он будет жить, да, на, на прежнем его руководстве нет, не лежит. Вот именно такая система здесь, к сожалению, и она, ну, в общем-то, я не знаю, ее как-то, в общем-то, поддерживают. Хотя это для людей, конечно... То есть в Евросоюзе, насколько я знаю, там, по крайней мере, какая-то компенсация выплачивается, человек что-то имеет, ну а как иначе, -то? тут оставили без работы, малый форс-мажор. То есть, иными словами, социальная защита определенная, конечно, есть, но я еще раз повторяю, она небольшая. И э, так вот, скажем, чтобы люди на, на, на все это смогли реально прожить, это достаточно сложно. Но есть такие категории, их много. Практически миллионы, кто живет на вот такие вот социальные, они к этому привыкли, они уже не могут по-другому, это тоже есть, это тоже, так сказать, факт. Но я хочу вам сказать, что, например, когда я приехал, я вообще не знал ничего относительно того, какие есть пособия, что там на ребенка можно получить, там на оплату квартиры можно получить и так далее, так. я вообще ничего не знал. И как бы мы, ну, в общем-то, жили на свои. Что потопаешь, что и полопаешь. Принцип был очень простой. Сейчас же, вот, ребята, я ничего не хочу о ней сказать плохого из Евросоюза, кто вот приехал после 2003 года, после вступления в Прибалтики, в частности, и Балтийских стран, там, Польша и так далее, и так далее. Сейчас они уже со списком едут сюда. Все четко. Вот это мне положено, это, это, это, это. Они знают уже всю систему, как, что, куда делать и так далее, как ее обойти, и то, чтобы получить те или иные вещи. С одной стороны, это, конечно, неплохо, но с другой стороны, я хочу сказать, что это тоже расхолаживает, потому что стремления работать тоже особо нет вот у такого рода, они как бы все чуть попроще ищут, где поменьше. но это, ну, так человек устроен, знаете, мы же не можем так людей ругать за что -то. Так что эти вещи, они, конечно, на сегодняшний день реально существуют. Вот, так что, что касается вот количества каких-то вот социальных благ, то оно в этом смысле, конечно, существует. Да, кстати, ну, если ты, ты не работаешь, то все равно продолжается бесплатная медицина, детей бесплатно учат в школе, так сказать, и так далее, и так далее. Вот эти все вещи, они... Угу. Хорошо. И по последний аспект, который хотелось сегодня за затронуть. Э вот есть такое э феноменальное такое явление. Э оно касается э разных стран. Э и вот в частности Германии, где я живу. И это есть и в Америке, и в Израиле, везде, где есть так называемая русская да, комьюнити, сообщество русскоязычных. Причем это не обязательно не из России, а русскоязычных, будем говорить. Ну да, и да. Вот везде есть... Так называемые э, путинисты, которые поддерживают Путина. Э, причем тут такой, такой есть парадокс интересный, что многие при Путине не жили. То есть они выехали раньше, до 2000 года, и э, живя здесь и пользуясь всеми благами э, Цивилизации западной, они по-прежнему являются э, путинистами. Вот есть такое явление в Великобритании? Или все-таки э, нет таких людей, которые живут в Великобритании и э, любят Путина по-прежнему? Я думаю, что я сталкивался, точнее, не то что думаю, я сталкивался в различных чатах, в, так сказать, в том же Фейсбуке и так далее. Людей, которые живут в Лондоне, живут уже очень давно и просто готовы разорвать на куски, если кто-то что-то говорит против Путина. Там э, таки, такие тексты печатаются, знаете, из, от, от так сказать, иной раз от ботов пригожинских и то, то есть почище, то есть круче. Ну, а потом, смотрите, Бессмертный пок. Ведь он фактически только в вот период пандемии был отменен. А до этого там тысячи ходили. Тысячи. Понимаете? Я не говорю, что не надо вспоминать людей, погибших, так сказать, в Великую Отечественную войну и так далее, и так далее. Но вот это вот опять-таки посольство выдает плакаты, все, значит, скандируют, в том числе и за здравие, так сказать, Владимира Владимировича Путина. Это все есть, это все реальный, так сказать, факт. Почему такая ситуация? Ну, я тоже задумывался, и мне было немножко странно как-то вот поначалу. Хотя, в принципе, при Путине не жил. То есть, понимаете, вот я, я к нему лично. У меня ничего нет. Я просто смотрю, что ты сделал для страны, и делаю отсюда соответствующие выводы. Не просто там по каким-то там другим, так сказать, факторам, а вот именно, так сказать, по этим моментам. И, э, так сказать, у меня были выводы сделаны совершенно однозначно. Хотя в начале нулевых я как-то даже где-то слушал Путина, слушал вот, э, так сказать, какие-то... Э, выступления некоторых его защитников и так далее, и так далее. То есть, понимаете, здесь, э, кроме, кроме того, что э, люди вот как бы относятся так к Путину с такой вот любовью великой, мне кажется, это вот тот самый тренд, который, ну, ты начальник, я дурак, как я вот всегда подчеркиваю. Да, если это президент, то все, это все, это самое лучшее, это самый так сказать, необходимой, другого и быть не может, и все такое прочее и так далее и тому подобное. Поэтому вот мне кажется, что в этом в основном. Но я хочу сказать, вот возьмите такую вещь, например, Челси, да? Вот мы говорили в прошлый да -да. раз. Ведь много болельщиков Челси русских здесь живущих, это как раз те самые путиноиды. Они перенесли вот любовь к этой команде, к любви к Путину понимая, что в какой-то мере он в этом был задействован. И в принципе, э, так сказать, вот эти вот, э, скажем так, вот такие яркие проявления вот этого, они как раз и, и иной раз и происходят. На тех же футбольных матчах, когда болельщики российские собираются, так сказать, когда они идут на эти матчи. Но, еще раз повторяю, здесь, так сказать, все, все совершенно по-разному. Э, вот. хотя, э, хотя, в принципе, ну, тут, тут нужно понять, наверное, такую историю, что а, никто, никто не сталкивается с ним непосредственно. Они отстраненные, они живут в другой реалии. У них, извините, есть еда на столе, полный холодильник, так сказать, довольно хорошие жилищные условия, машина и все такое прочее. Вот они живут в этой жизни, да, и вы, вы же понимаете, что как бы для них совершенно их не интересует, а что творится в 100 километрах от Москвы, какая там жизнь. Я видел эту жизнь. Извините, это жизнь 70-х. Это средневековье. Но как было, там так и осталось. Что-то чуть поменялось, мобильные телефоны. Да. И потом еще вот этот момент последний, что я хочу подчеркнуть. Ведь сюда действительно выехали те, у кого есть деньги. И вот это... Большинство, вы представляете, ставленник бюрократии, он что, против Путина будет? Он сам, это он, ради из-за Путина они стали такими, такими какие они есть. От, от, наворовали денег, так сказать, отправили эти деньги в Великобританию. Устроили здесь своих сыновей на учебу. Там, не знаю, любовниц сюда привезли. То есть, иными словами, все это благодаря кому? Благодаря Путину. Что же они будут против? Нет. Они не будут против. Поэтому вот даже какие-то выступления, которые в свое время Резовский проводил, сейчас частично, так сказать, тоже Чичваркин в этом участвует возле посольства, они немногочисленны. Я уже вам говорил, приходит 100-150 человек. Все, это все. Хотя в Лондоне живет сотни тысяч русских, сотни тысяч, около полумиллиона в принципе. Вот ведь в чем, так сказать, вся вот эта вот система заключается. Поэтому, но ну, это вполне логично. Вот, может быть, в Германии там немножко по-другому люди попадали по другим принципам, в том числе национальным и так далее. А здесь нет, здесь такого не было. Здесь всегда... Они же царя даже не приняли. Ну, что вы хотите? Уж родственника куда ближе. И, и то вытурили. Вот. И бедолагу, так сказать, расстреляли. Поэтому вот это отношение, оно, конечно... Ну, Англия есть Англия. Она навсегда была такой. Она всегда вещь в себе. Нельзя понимать то, что вот как бы... Вот, понимаете, сегодня вот интересная вещь была. Сегодня, еще если есть у нас минутка. Вот да, я конечно. сегодня слушал выступление Байдена. Он прилетел в Дублин. Ой, сори, в этот самый, в Северную Ирландию, в Ольстер, И там выступал в университете. Кстати, сегодня там выступал и Джой Кеннеди. Ну, дай бог этому парню, его назначили курировать Ирландию, великолепно выступил. Чтобы был такой в Америке президент, ну, я не знаю, я, я буду молиться. Просто, просто прелесть, молодой, яркий, умеет э, говорить, привлекает людей и так далее, и так далее. Ну, так вот, просто о, о, чем, о, о чем идет речь, что, в принципе, э, тот же самый э, Байден, ну, выходит человек, ну, вот, как бы, говорит... Вы знаете, если будет сильна Ирландия, будет сильна и Америка. Ну, это вообще для меня, правда, так сказать, неким удивлением, почему. Но они все ирландцы. Я их всех прекрасно понимаю. И они, конечно, хотят вот, отвечать за, так сказать, вот эту вот, свою публику, которая туда эмигрировала. В смысле, ирландцы, которые приехали в Америку, их много, очень-очень много. Поэтому они как бы, они сплочены, они как бы вместе. Ну вот, поэтому, в общем-то, ну, кстати, вот очень интересное было впечатление. Так вот, что было сказано, что они были недовольны, Это американские корреспонденты, которые выступали сегодня на BBC, они сказали: что очень недовольство было большое и у Байдена, и у американцев, политикой Джонсона. Они страшно были недовольны нашей девушкой Лиз Траст, mm -hmm. которая 40 дней, так сказать, побыла у власти. Их эти правители не устраивали. Но им очень нравится СУНАК. Риши Сунак, он очень покладистый, очень вежливый, он идет на все наши требования, выполняет, то есть понимаете, да, то есть вот какие даются, так сказать, оценки сегодня, да, хотя, казалось бы, вы скажите на Украине, что Джонсон плохой, вы скажете, вы что?